и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Это известное место очень любит в церкви Иисуса Христа. Когда я его недавно читал, Бог не дал мне быстро пройти его, но заставил исследовать его глубже. И я отыскал в нем глубокую духовную истину, которую раньше не замечал то были последние дни служения Иисуса Христа. Он только что очистил храм, изгнав из него миновщиков. И теперь он был постоянно со своими учениками, готовя их быть столпами его будущей церкви. Но и теперь они все еще были маловерами, то есть людьми с малой верой. Иисус много раз порицал их за их неверие, говоря, «Имеете очень не видите». Он видел в их сердцах препятствия, которые нужно было устранить, иначе они никогда так и не стали бы способными принимать откровения, необходимые для того, чтобы вести церковь. Когда они проходили вместе с Иисусом мимо бесплодной смоковницы, Иисус проклял ее, и сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек», и услышали-то ученики его. Позднее, когда группа учеников снова проходила мимо этого дерева, Петр указал на него, говоря, «Господи, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус дал Петру поразительный ответ. Вместо ответа он сказал просто «Имейте веру Божью». Судя по первым словам ответа Иисуса на вопрос Петра, мы видим, что дальше речь будет идти исключительно о вере. Засохшая смоковница была еще одной из образных проповедей Христа. Что символизировало это засохшее дерево? Оно символизировало отвержение Богом старой религиозной системы Израиля, основанной на делах. Та система вся основывалась на попытках заслужить спасение и Божью милость человеческими усилиями и человеческой волей. В Израиле в тот момент заражалось нечто новое – церковь, в которой Божий народ будет жить исключительно верой. Спасение и вечная жизнь будет даваться только по вере. Даже само ежедневное хождение с Господом будет вопросом веры. До этого момента Божий народ ничего не знал о жизни по вере. Их религия полностью была религией дел. Она требовала посещения богослужений, чтения Торы, соблюдения обширного свода правил. Теперь же Иисус говорил им, с этой старой системой, управляющейся страхом суда, покончено. Началась заря нового времени. Рождалась церковь веры. Дело в том, что еще с самого начала Бог жаждал видеть перед собой народ, который будет жить перед ним без страха. Он хотел, чтобы его дети пребывали в покое тела, души и духа, полагаясь полностью на его обетование. Бог называл это «вхождением в его покой». Он и в безжизненную пустыню, где не было ни воды, ни пищи, ни другого какого источника пропитания, повел их для этого, чтобы они полагались только на его обетование, сохранить их. Этим он хотел сказать им только одно – имейте веру в меня. Он призвал их возложить все их упование на него, на то, что он может совершить для них невозможное. Однако, согласно автору послания к евреям, Божий народ так и не вошел в его покой, потому что они не верили его обетованиям. Мы же, читая это, должны опасаться, чтобы также не войти в Божий покой из-за неверия. Этой горой, которая стоит перед Божьим народом, «Является и всегда будет являться неверие». В этом отрывке смоковницы Иисус упоминает какую-то безымянную гору. «Если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в своем сердце, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Мы не знаем, о какой горе говорит здесь Иисус. Толкователи давали этой горе много разных эпитетов. Гора запинающего греха, гора нищеты, гора болезни, гора страха, гора разочарования. Суть же состоит в том, что все это является производным от неверия. Иисус говорил Своим ученикам, как говорит и нам сегодня, «Неверие, как какая-то мешающая гора в вашем сердце, которую нельзя сдвинуть, но ее нужно сдвинуть, иначе я не смогу трудиться над вами». И В самом деле, Иисус не смог совершить никаких чудес в одном городе по причине неверия Его жителей, как написано «И не совершил там многих чудес по неверию их». То же можно сказать и в отношении сегодняшней христианской церкви. Там, где есть неверие, Он работать не может. Неверие – это всегда гора, препятствующая полноте Божьего откровения и благословения. Иисус говорит нам, по сути, вот что – «Я не смогу совершить для вас никакого великого дела сделать невозможной в вашей жизненной ситуации до тех пор, пока гора невери будет стоять перед вами». Писание ясно говорит, что Бог относится к неверию очень строго. Новый Завет дает нам пример этого в истории с Захарии. В первой главе Луки Бог пообещал престарелому священнику сына, который будет предтечи Мессии. Захарий был благочестивым, верным служителем, всю жизнь молившийся о приходе Мессии – Однако же, когда Захарий услышал эту весть, он совершал воскурение в храме. Ангел Гавриил явился ему и сказал, «Твоя молитва услышана, Захария. У тебя будет сын, и ты назовешь его Иоанн». Захарий знал, что он и его жена давно уже вышли из детородного возраста. Вот представьте, какая перед ним возникла дилемма. В его восприятии это было очень трудное обетование. Он дивился сам в себе. «Как такое может быть?» «Моя жена и я уже в летах преклонных». Это и была его гора неверия. Однако Бог не простил Захарии отсутствие веры. Он не сделал скидку ни на его возраст, ни на его преданное служение в прошлом. Дело в том, что Бог не был склонен прощать неверие в таком преданном служителе. И ангел Гавриил сказал Захарии, «И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, зато...» что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Какое скорбное наказание! Собственный сын Захарии будет провозвестником пришествия Мессии, а сам священник-отец не сможет порадоваться этой вести на протяжении всей беременности его жены. Царь Аса – еще один пример верного служителя, чье неверие не избежало Божьей кары. Во время своего праведного правления в Иудее Аса уничтожил подкорень идолопоклонства, снес языческие храмы и принес в страну духовное пробуждение. После этого, как раз тогда, когда народ насыщался божьими благословениями, в страну вторглась миллионное войско из Эфиопии. Сражаться с такой армией было совершенно не под силу маленькой Иудеи. Потому Аса обратился к Господу, призвав народ к молитве. Несмотря на невозможное неравенство в силах, Аса одержал великую победу над врагом. Это было одно из величайших чудес веры в истории Божьего народа. Богословы говорят, что об этой победе говорили во всем известном тогда мире. Когда Аса возвращался домой после победы, навстречу ему вышел пророк. Этот человек пришел не для того, чтобы поздравить Асу, а чтобы предупредить его. Он сказал царю, «Пока ты будешь полагаться на Господа, полностью доверяй ему» ты будешь иметь успех. Он будет ходить с тобою и давать тебе победу за победой. Если же ты отвернешься от него и начнешься полагаться на свою плоть, у тебя будет беспорядок и хаос во всех сферах». Асса сердцем этому предупреждению и ходил верно с Господом в течение 36 лет. Все эти годы Иудея получала большие благословения от Бога. То было удивительное, славное время для всех живущих в этой стране. Но годы эти прошли, и наступил новый кризис. Нечестивый царь, правивший Израилем, который откололся от Иуды, совершил нападение на Асу. Он захватил Раму, город, находящийся всего в пяти милях от Иерусалима, столицы Иудеи, отрезав жизненно важный торговый путь в город. Если не предпринять что-то, и очень быстро, вся экономика Иудеи может рухнуть. На этот раз Асу впал в страх. Вместо того, чтобы положиться на Господа, он обратился к заклятому врагу своему, царю сирийскому, за помощью. В это невозможно поверить. Аса взял из сокровищницы Иудеи все ее богатства и отдал сирийцам. Для того, чтобы они освободили Иудею. Это был поступок абсолютного неверия. Часто говорится, что труднее всего сохранять веру последние полчаса. Дело в том, что Бог уже привел в действие свой план по избавлению Иудеи. Но Аса разрушил этот план, начав действовать в страхе и панике. Теперь к Асе пришел пророк и сказал так, «Так, как ты не доверился Господу, отныне будут у тебя войны». И так оно и было в Иудее. Поступки, совершаемые по неверию, всегда приводят к неустройству и хаосу. Иисус сказал, что мы можем сдвинуть эту гору перед нами. Это препятствие в виде горы неверия в нашем сердце на самом деле может быть удалено, но только верой. Если кто скажет Горесий, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Иисус нам говорит здесь, что нужно сделать с нашей стороны и какое чудесное обетование Он при этом дает – все, чего не пожелаете в молитве, все, чего не пожелаем мы, мы должны верить, что получим. И мы получим. Вы лично можете в это поверить? За все годы моего служения я встречал всего несколько христиан, которые верят, что такое сверхъестественное событие может произойти. Обычно вы говорите «я пытался делать так, но у меня ничего не вышло». Я молился в вере. Я верил, но моя молитва осталась без ответа. Я думаю сейчас об одном молодом пастыре, который пришел ко мне однажды и признался в своем пристрастии к порнографии. Этот молодой человек любит Бога, любит свою жену, и у них хорошая семья. Однако он попался на крючок порнографии и не смог освободиться сам от него. И теперь этот крючок начал лишать его всей его духовной силы. Он долго молился об этом, но избавления не пришло». Когда я начал разбираться более детально с его ситуацией, он поведал мне кое-что из своей юности. Будучи юношей, он получил чудесное обетование от Господа о своей жизни, но это обетование так и не было исполнено. Пастор рассказал мне, «Бог меня подвел». Он дал мне обетование, но оно так и никогда не исполнилось. Он затаил обиду на Господа из-за этого, и теперь он не смог стоять в вере перед Господом о каком-либо освобождении». Проблемой этого молодого человека была не просто зависимость, но также еще и неверие. Он не верил в то, что Бог отвечает на молитвы, и теперь его неверие стояло перед ним, как высокая гора, непреодолимая и недвижимая. Она препятствовала ему обрести свою полноту во Христе. Мы с женой Гвен проводили много времени вместе с другой парой из нашего служения – Долгое время эти дорогие люди терпели финансовые трудности и несли тяжелые бремена переживаний за своих детей. Но все казалось, только еще более усугубляется. Жена нашего друга призналась нам. «Иногда я думаю, что имею право на неверие. Я делала все по Божьему слову, но наша семья продолжает страдать. Я молилась, я уповала на обетование Божие, я проявляла послушание во всем. Тем не менее, все мои молитвы оказались напрасными». «Я не могу больше верить, что Он действует для нашего блага, потому что не вижу никакого свидетельства этому». Со временем, когда состоялись эти два разговора, Бог совершил удивительные движения в жизни и молодого пастора, и той пары в служении. Они прошли каждый через свою бурю и оказались после нее в удивительном состоянии, состоянии веры в Господа. Тем не менее, они типичный пример многих верующих, тяжко борящихся, с собою из-за неверия. Некоторые христиане живут верой многие годы, но когда наступает кризис всей их жизни, они сдаются и впадают в неверие. Но даже у таких преданных верующих эта гора неверия не сдвинута полностью и не ввержена в море. Как это печалит Бога. Когда-то какой-то, пусть даже самый тяжелый, жизненный кризис стирает начисто всю предыдущую историю свидетельств о его чудотворной силе. Подробно исследуя сейчас, что говорит Иисус об этой горе неверия, я слышу, как Дух Святой шепчет мне, «Давид, ты даже не догадываешься, какую боль и скорбь причиняет неверие сердцу Бога. Ты не представляешь тех масштабов неверия, какое проявляли его дети к нему на протяжении столь многих столетий. Как Бог жаждал увидеть народ, который верит, что Он не подведет их во времена кризиса и скорбей». Он сам сказал, что сострадает нам в немощах наших. На протяжении веков его народ видел невероятные чудеса и избавления. Они свидетельствовали, что для Господа нет ничего невозможного. Однако, когда в их жизни наступил самый большой кризис, их уста внезапно наполнились словами отчаяния. Эти их слова ранят его больнее, чем слова любого неверующего. К неверию своих детей он не относится равнодушно. Мы знаем, что как ученики Иисуса мы будем проходить через все то, через что прошел и Он. И Он есть наш пример в такие времена кризисов. Когда приходят такие времена, мы должны молиться так, как молился Он – с верой, зная, что Бог собирает каждую нашу слезинку. Подобные ему мы должны молиться о том, чтобы наша чаша боли была пронесена мимо нас. И мы должны молить и просить Бога об освобождении. Конечно же, это не является образом жизни – и не должно быть каждодневным состоянием в нашем хождении с Господом. Наоборот, это состояние есть встреча с Ним. Точка, когда мы приходим к концу чего-то. В этот момент мы перестаем смотреть на наши обстоятельства и начинаем изливать нашу душу перед Господом. И переживая все это, мы верим, как это делал и Иисус, что Бог любит нас и хочет открыть там что-то чудесное через наши испытания. Иисус молился прорывной молитвой в Гефсимании. Я называю прорывную молитву Христову «завершающей молитвой». Завершающей, потому что она завершает целую серию молитв. Подумайте, к моменту этой молитвы все средства были уже испытаны, и теперь наступает черед завершающей молитвы той, которая сдвинет горы и поколеблет ад. И молитва эта простая. Впрочем, не как «я хочу», но как «ты». Иисус перестает молить и говорить по сути вот что – я молился, плакал, постился, делал все, что мог. Теперь, Отец, я предаю мою душу Тебе, в полном уповании на Тебя, да будет воля Твоя. Молились ли Вы когда-нибудь такой завершающей молитвой о какой-то ситуации? Господь, я молился, постился, ходатайствовал перед Тобой об этом деле. Я просил, стучал, искал и верил. Тем не менее, то, что сейчас происходит, это не то, чего я хочу». «Я и мысли не допускаю, что могу с этим всем справиться, но Ты, всемогущий Бог, я предаю все в Твои руки, и так, Отец, делай, что Ты хочешь и когда хочешь. Я буду уповать на Твое обетование для меня». Это и есть тот покой, который все еще остается для Божьего народа сегодня, как сказано в послании к евреям. Это и есть вхождение в благословение обетования Нового Завета, в котором Бог объявляет нам – «Я буду тебе отцом, а ты будешь мне сыном». Возлюбленные, до тех пор, пока вы не начнете молиться этой завершающей молитвой, вы не сдвинете вашу гору. Но зато, когда начнете, Бог откроет вам глаза на нечто поразительное. Вы перестанете так нетерпеливо ждать ответа на молитву и вопрошать, когда же Он придет. Многие верующие мучаются отсутствием ответа на их молитву, тогда, когда Он уже пришел. Я знаю одну мать, которая постилась и молилась о своем сыне, который был вовлечен в наркоманию и грабежи. Со временем этот юноша ожесточился сердцем. Его мать молилась, «Господи, сделай, что нужно, чтобы достичь чего». Она была в ужасе, когда ее сын кончил длительным сроком заключения. Однако именно в тюрьме он нашел Христа, и сегодня он является активным верующим в тюремной церкви. То, что казалось ужасным поначалу, стало началом ответа на ее молитву. Несколько лет назад мой младший сын Грег пришел ко мне со слезами сокрушения. Тот наш разговор я не забуду никогда. Грег описал мне то бремя, которое было дано ему нести за молодежь. Он опасался, что погибнет все поколение. Я был настолько тронут его слезами, что просто онемел. Я мог только повторять вместе с ним. «Господи, сделай все, что только можно. Ответь на молитву моего сына». Вскоре после этого... У Грэга в жизни наступил период тяжелейших испытаний, какого никогда еще не было. Четыре года он терпел невероятные страшные боли. Его физическая выносливость, а также и его вера были подвергнуты максимальному испытанию. Он годами боролся с отчаянием, потому что Бог не избавлял его все эти годы от постоянной боли. Сейчас же, последние несколько месяцев, Бог постепенно выводит моего сына из испытания удивительным и славным образом. Грек позвонил мне на прошлой неделе и сказал, «Благодарю тебя, Папа, что ты не списывал мне меня со счетов все эти годы». Я сказал ему, что никогда не сомневался, что Бог трудится в нем. Молились ли вы когда-нибудь о более близком хождении с Иисусом, о большем терпении, большей верности? Дорогой святой, Бог начал действовать в тот самый момент, когда ты помолился». Возможно, вслед за этим быстро последовали скорби, а вместе с ними и отчуждение близких, и трудные времена, то есть именно то, чего более всего вы не хотели. И все же, несмотря на все это, знайте, что это Бог начал действовать в ответ на вашу молитву. Я призываю вас, молите завершающей молитвой с верой. Вскоре Господь будет открывать вам, что то, через что вам приходится проходить, и есть ответ на ваши молитвы. Аллилуйя.